Привет, приветствую вас на своем канале. В этом видео я покажу, как SolidWorks спроектировать мерную кружку заданного объема. Для примера я возьму конфигурацию вот такой вот кружки. И э, первый эскиз, который я нарисую, это будет образующее э, самого объема кружки. На плоскости спереди, начиная с сетевой линии, я рисую новый эскиз. И проставлю размеры через осевую линию. Нижний диаметр у меня будет примерно 80 мм. Верхний 120 Высота кружки 150 И с помощью команды повернутая бабушка основания у меня получается вот такой вот перевернутый конус. Теперь необходимо нарисовать ручку этой кружки. Для того, чтобы нарисовать ручку, необходимо создать новую плоскость относительно плоскости справа. Из справочной геометрии я выбираю команду плоскость, затем иду в уравнение и добавляю уравнение. Данное расстояние у меня будет завязано на нижний диаметр на 80 мм деленный на 2. Затем я на этой плоскости рисую профиль ручки. Два прямоугольника. Ставлю взаимосвязь линейные и, и равенства. Здесь я поставлю 1 мм. Здесь, допустим, 15 миллиметров И высотой, допустим, 2 мм. Между ними пусть также будет, ну, допустим, 3 мм. И теперь необходимо нарисовать внутреннее регбров. С помощью команды ⁇ Зеркально отразить объекты ⁇ отражаем от осевой линии. И ставим здесь размер в 3,5 мм удаляем лишние примитивы с эскизы, чтобы у нас получился один замкнутый контур щелкнем итак, профиль у нас готов теперь необходимо сделать путь, по которому мы его выдали на плоскости спереди рисуем новый эскиз Добавляем взаимосвязь горизонтальный. Это лучше привязаться к осевой линии. Здесь также ставим 1 миллиметр И длину, ну, например, 90 миллиметров. Дорисовываем профиль ручки дальше. Здесь ставим, ну допустим, 60 и здесь угол в 120 градусов. Добавляем взаимосвязь, перпендикулярность и добавляем несколько скруглений. Здесь скругление радиусом 15 мм, а здесь радиусом, ну давайте 40 поставим. Вот таким вот образом мы нарисовали путь, по которому выдвинем профиль будущей ручки. И с помощью команды "повышка основания по траектории профиль у нас уже подцепился. Теперь нам необходимо подцепить сюда и путь. Вот таким образом у нас получается вот такая замечательная ручка. Теперь нам необходимо сделать носик. На вот этой плоскости рисуем новый эскиз окружности. Здесь ставим диаметр 120 миллиметров. Рисуем осевую линию. И рисуем контур будущего носика. Здесь ставим длину 90 миллиметров. Здесь угол в 35 градусов. После чего с помощью команды зеркально отразить объекты. объекты. объекты. Отражаем от осевой линии. Нам необходимо замкнутый контур, но окружность нам по сути не нужна, поэтому мы можем сделать следующее. Соединить вот эти вот две точки. А окружность преобразовать вспомогательной геометрии. Теперь также на плоскости спереди рисуем новый эскиз, который у нас будет как путь выдавливания этого профиля. Допустим, здесь угол 60 градусов. И той же командой по траектории путь у нас уже подцепился. И сюда же подцепляем и профиль. Вот таким вот образом у нас получилась такая заготовка для нашей кружки. Теперь, теперь необходимо сделать оболочку, тонкостенный элемент, убрав вот эту грань. Запускаем команду «Оболочка», выбираем грань и здесь, допустим, выбираем значение в 1,5 мм. У нас образовался тонкостенный элемент. Можем еще добавить сюда донышко для жесткости. На этой плоскости мы рисуем новый эскиз из двух окружностей. Здесь значение, допустим, в 5 мм и толщина этого донышка будет, на, допустим, 3 мм. После чего выдавливаем на, допустим, 3 мм. Так, отлично. Вот таким вот образом мы сделали а, заготовку под нашу кружку. Теперь необходимо привести ее а, в более реалистичный вид, добавляя скругление. Первое скругление, которое я добавлю, это вот на ободочке самой чашки кружки. В один миллиметр. Даже, наверное, в 0,8. 0,8. И продолжаю его на носик. Щелкайте. Добавляю скругление на ручку. И с этой стороны. Также допустим в 0,8 мм. И добавляю скругление на кромку самой чашки и ручки. Так, если поставить 1 мм, отлично. И добавляем также сюда. Щелкаем ok а Теперь необходимо добавить скругление на вот эти вот кромки, для того, чтобы они были более приятные на ощупь. Здесь давайте добавим скругление, ну допустим, в 11 мм. И сюда же воткнем еще вот эти вот внутренние кромки. Так, и последнее, наверное, скругление, допустим, в 3 мм. И здесь тоже давайте сделаем в 3 мм. Скругление. Я получил 2 мм. Таким вот образом. Ну, наверное, еще можно добавить одно скругление. Это вот на эту кромку. И изнутри тоже. Отлично. И еще одно. Сюда на эту грань. Ну вот, кружка э, готова, теперь необходимо применить материал, пусть это будет ABS, заствол прозрачный. На этом первый урок э, о проектировании изделия под э, определенный объем, в частности мерной кружки, закончен. Смотрите продолжение в следующих уроках. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На моем канале очень много уникального контента, который вы не найдете на других каналах. Это различные секреты, секрет хитрости не только в Сольде, но и в других программах для проектирования. Подписывайтесь, заходите. Всем спасибо. До новых встреч.